Пустырь на Сытинской улице благоустроят после проверки Беглова. Закон Беглова о бесплатном круглодичном проезде для льготников одобрили общественники. Беглов все поймет, когда сунет голову в мешок. С мы доставили письмо весом в полтонны. Беглов выделит 3,6 миллиарда рублей на развитие транспорта. Беглов поручил отремонтировать медпункты. Беглов оценил проблему города. Будущие кандидаты в муниципальные депутаты Фрузинского района уже давно ведут кампанию против незаконной свалки на Малой Балканской улице. И в прошлую субботу они провели сбор подписей под обращением в органы власти. Вот что думают жители об этом. Это надо просто убирать, это невозможно. Такого не должно быть здесь. Если сейчас вот нулевая температура, они никого не волнуют, то летом, когда жара, там 20 с лишним градусов, дышать, вот ветер сейчас оттуда дует, сейчас, и вот этот весь район дышать не может просто. У меня, в частности, маленький внук, у него аллергия. И мы когда пришли к врачу с этой проблемой, врач говорит, вы знаете, у очень многих детей отмечается аллергия. Вот именно на, в этом микрорайоне. Поэтому я считаю, что это только вот из-за этой свалки. Ну, тут сегодня собираем подписи за закрытие свалки на Малой Балканск. Тут сжигали пластик, мусор по ночам. Тут были гигантские терриконы с гниющими отходами. Приезжала администрация района, сказали, все это закроем. В итоге ничего не закрыли, проблема так и осталась Через несколько дней уже будет очень тепло и опять это все начнет вонять Кристине Любушенко из муниципального округа Балканский удалось попасть на встречу с временным губернатором и главой Фрунинского района И она смогла задать свой вопрос про незаконную свалку были на данной свалке территорию, там э, убирают, и более того, там уже даны все предписания о ликвидации данного предприятия. Мы сходили на место и увидели, что действительно начался демонтаж. Гор мусора уже нет, местные рабочие говорят, что все убирают. Правда, пока выясняется, что касается это лишь одного из двух участков, занятых свалкой. Мы еще не успели стать депутатами, но уже начинаем побеждать. Отодвинем мусорную тему в сторону и перейдем к дорогам. В Калининском районе свое право не нарушать правила дорожного движения отстаивают жители финляндского округа – Светлана Уткина, Анастасия Кузнецова и Михаил Яблоков. Они же планируют участвовать в выборах в этом округе. В выходные активисты нарядились в костюм зебры и вышли на акцию за оборудование пешеходного перехода на проспекте маршала Блюхера. Люди действительно массово переходят здесь дорогу в неположенном месте. Местные жители уже отправляли обращение в администрацию с просьбой сделать переход. Однако им отказали, сославшись на слишком большую загазованность. Мы считаем, что невозможно сравнивать загазованность и жизни людей. А пока мы улыбаемся и машем дирекции по организации дорожного движения. В Невском районе будущие кандидаты в депутаты муниципального округа 54 решили привести в порядок бульвар между улицами Крыленко и Евдокима Огнева. Но местные власти отказались помочь и предоставить инвентарь в рамках общегородского субботника, так как территория якобы не относится к муниципалитету. Конечно, ведь флаг Единой России там использовать не планировалось. Инвентарь, тем не менее, удалось найти, и местные жители вместе с будущими депутатами привели бульвар в порядок. Чистота города находится не в границах муниципалитета, а в головах. Кандидаты в округе Ульянка организовали сбор подписей за благоустройство парка «Александрино». Их требования просты – отремонтировать траншеи, сделать отдельные площадки для выгула собак, установить скамейки и урны, организовать велодорожки и места для пикников. Местные жители инициативу одобрили и активно, как видите, подписывались. Превращение лесополосы для выгула собак в современный парк для семейного отдыха – это действительно инициатива, достойная нашего города. Я просто не хочу себя похвалить, а просто хочу сказать не то, что я умный, а мне, наверное, повезло с работой.